Сайт правосудия нет. Путин в Израиле. По графику финансовой отчетности не только гибнут люди на ключевых позициях, но и траурные поминальные мероприятия тоже передвигают в соответствии с требованиями международного финансового законодательства. Свежий тому пример – День памяти жертв Холокоста отмечается ежегодно 27 января. Памятная дата установлена резолюцией ООН от 1 ноября 2005 года. Почему же в 2020 году памятные мероприятия были перенесены на 23 января? Чтобы подогнать дату подписания бухгалтерских документов, ибо день туда, день сюда мертвые возражать не будут. А вот у контрольных органов USS с соблюдением дат не забалуешь. Злые языки говорят, что 23 января в Израиле состоялось соединение балансов двух трастов, государств, Российской Федерации и Израиля, в результате чего возник один субъект права – Новый Израиль-Россия. Но это самый большой секрет, так что вы никому. Дело в том, что Российская Федерация как субъект ликвидирован, как и органы его управления, а значит, надо было создавать новую дурилку для доверчивых граждан СССР. Вот и задумали с 1 января 2020 года новую эрефию. Для этого и вносят фейковые изменения в Конституцию, которая не Конституция, да и которой на самом деле нет. Баланс нового траста под названием Российской Федерации был открыт Мишустином и компанией на доходы за три года в размере 300% стоимости от квартир и иного имущества дорогих россиян, а вернее граждан СССР, три портсигара отечественных и куртка замшевая, три куртки, собственниками которого в Росреестре они и числились, и которая числится как базовое имущество, переданное в Траст Генералу Общества Иисуса в 2016 году на пять лет. Вот так и возникла из ничего новая Российская Федерация, как церковный Траст на пять лет и фонд цифровой в Швейцарии, где, собственно, как цифровые личности теперь числятся все дорогие россияне. Эти доходы были изъяты, около 70 миллионов рублей в год на человека, и внесены в активы новой эрефии. Казалось бы, увели доходы от чужого имущества и сидите себе тихо. Зачем сливаться балансами в экстазе с Израилем? Дело в том, что Израиль тоже коммерческий проект, и 72 года с момента его создания – в 1948 году истекли, а значит, он должен быть ликвидирован. Но не бросать же на произвол судьбы и поругание на четверть наш народ. Управляют ведь обеими трастами одни и те же люди, и к тому же есть давнее соглашение 1976 года между Гравет и Примусом, как представителем царя Иудейского о том, что территория СССР станет новым Израилем. И вот, как говорят, торжественное подписание объединенного баланса состоялось 23 января в Израиле, чтобы соблюсти правила ЮСС, которые обязывают предоставить 5 дней на протест той страны, чьи права были ущемлены настоящим подписанием. Скорее всего, протест, установленный срок, подан не будет, и 1 февраля 2020 года мы как бы будем жить ни о чем не догадываясь, в другой стране и новой формации из Ирефии и Израиля, в Новом Израиле и или Российской Республике, образца 1917-1918 года. Кстати, в Израиле готовились к подписанию объединенного баланса не меньше, чем в Москве. Для этого накануне и вернули Ирефии церковное подворье в земле обетованной через которое распространялся титул попечителя на Палестину Российской империи, и что позволяет теперь по умолчанию присвоить всем дорогим израильтянам гражданство Российской Республики. Тель-Авив, 23 января, РИО Новостей. Александровское подворье в Иерусалиме может быть передано России уже через 60 дней, заявил в интервью корреспонденту РИО Новости Министр экологии Израиля Зеев Элькин. Этот вопрос обсуждался на встрече со председателем Межправительственной комиссии в среду. Мы пошли навстречу российской просьбе начать процедуру, связанную с выяснением собственности на Александровское подворье в старом городе Иерусалима. Россия подала документы, доказывающие, что это должно являться частью собственности Российской Православной Церкви через Императорское православное Палестинское общество, знаменитое рассказал Элькин, возглавляющий межправительственную комиссию со стороны Израиля. По его словам, началась юридическая процедура, которая сможет выяснить эти права собственности. Опубликованы российские претензии и сейчас в течение 60 дней, если никто не будет противоречить этому, не подаст своих доказательств, то это подворье будет записано на имя Российской Церкви, РПЦ». Если будут альтернативные просьбы и апелляции, то это уйдет в суд и для принятия решения на основании документации, которая есть, заявил министр. В результате передачи и соединения балансов на новодельной эрефии и подлежащего закрытию и ликвидации Израиля, а также закрепления этого на уровне применительного законодательства двух субъектов в рамках прав РР 1917 года как и инородцев и иноверцев, Возникает так называемое право управления территорией Российской империи и СССР у двух привилегированных наций по британскому закону от 1836 года. Первая привилегированная нация ⁇ евреи и изуиты квакеры. К ним с 1 января 2020 года примкнули армяне, объявившие себя евреями. И вторая верно подданная ⁇ русские. Русские, малоросы, украинцы и белорусы. с 1922 года. Пострадавшей стороной становятся все остальные народы и национальности в Российской империи СССР, как и народцы Российской империи, которые освобождены из рабства русскими и стали гражданами СССР в результате Октябрьской революции, но не поняли своего счастья и добровольно погасили свои права преследованием и геноцидом русского населения, и провозглашением своих, независимых, в 90-е годы республик. Возвращение в рабское положение они еще не осознали. Тем более, что откат к закону 1822 года будет осуществляться постепенно, ведь именно в этом суть всего пакета поправок Конституции. Википедия. Первым законодательным актом об инородцах стал Устав о управлении инородцев, изданный в 1822 году. Он наряду с уставом о сибирских киргизах определил систему управления неславянскими народами Сибири. Большинство его положений действовало вплоть до февральской революции, переворота. К слиянию балансов в экстазе и соответственно визиту Путина в Израиль велась длительная и скрытая подготовка законодательства к тому, чтобы русских как привилегированные нации, стало гораздо меньше. Тихо и незаметно 22 января 2020 года, за день до визита Путина в Израиль, Госдумой были проголосованы в третьем чтении поправки в закон о коренных народах и направлены в Совет Федерации. По закону у коренных народов есть только право на жизнь и на милость от двух привилегированных наций. Никаких пенсий, соцгарантий, никаких прав. Только рухляли то есть налоги, и выживание. Читайте сами, в том числе и Конвенцию ООН о коренных народах. Новый субъект Эрефия-Израиль – это вам не СССР, где равные права признавались у всех народов и всем народам были даны равные социальные гарантии. В соответствии с внесенными поправками, теперь любое собрание, касающееся местного самоуправления, определения статуса территории или чего-то, что не нравится властям, да и вообще любая общность и структура, например, магазин и скидки по карте, собравшая ваши персональные данные, могут быть признаны собранием местной общин, А все его участники, персонализированные как русские, получат статус малых народов и соответствующее поражение в правах, вне зависимости от того, собирались ли они в качестве общины или профсоюза или любой другой формы общественной самоорганизации граждан. Помимо этого, провокаторы уже завлекают и будут продолжать завлекать разных политически активных граждан, как Русичий, Вятичий, Кривичей, Родноверов, Божичий, граждан РСФСР, членов профсоюза СССР и так далее, в круги и общины, что присвоит им статус истотных, титульных, коренных народов, не объясняя про потерю статуса привилегированной нации, суверенов и граждан СССР. Всем остальным максимально затруднят возможность доказывания факта наличия у каждого гражданства СССР, которое следует постоянно подтверждать, оформляя все указанные на этом сайте образцы документов, требования и прочее. В результате действий провокаторов количество русской нации может случайно сократиться с миллионов до нескольких сотен тысяч, к вящему удовольствию конкурентов. Как грамотно проводить собрание по созданию МСУ в правовом поле СССР и определению своего статуса и территории граждан СССР, чтобы сохранить свои права и титулы, я со временем опубликую отдельный материал и образцы документов. Дальнейшее ведение объединенного баланса поручено Совету раввинов и Равинатскому суду Израиля. Им же передан правовой и финансовый контроль над объединенной территорией государства Ирефии СССР и Израиля, потому что другая титульная нация, русские, пока не воссоздала свои органы управления. Им же дополнительно передано право введения баланса по трасту 1947 года, победителя, вернувшейся с войны, открытого в пользу участников Великой Отечественной войны и их потомков. В этот траст включены все, кто воевал и был включен в списки боевых и небоевых потерь Красной Армии. В 1944 году они все были записаны как выжившие и живые победители в войне. Говорят, данное право было недавно передано гаранту Конституции от генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева. Но, конечно, могут врать, чтобы украсть. В данный траст включены все доходы по трасту «Третий германский рейх» и требования по трасту «Новый мировой порядок». Да и вообще, сей кардебалеты в основном ради денег аннуитентов с СССР ибо других законных и чистых средств в мире нет, только долги. После передачи трастов и балансов введение очень ответственных лиц Израиля не стоит удивляться внезапному росту внимания к ветеранам войны, блокадникам, детям войны и прочим льготным категориям, имеющим право требования по трасту. С таким целенаправленным пиаром, который развернут по теме Великой Отечественной войны, СМИ скоро договорятся о том, что в 1941-1945 годах евреев на фронтах войны погибло больше, чем русских. 23 января Путин и Нетаньяху открыли в Иерусалиме монумент «Свеча памяти», посвященный подвигу защитников и жителей блокадного Ленинграда. На церемонии присутствовал губернатор Петербурга Беглов, глава еврейской общины Петербурга, главный Равин Перзнер и председатель общины Груборг. «Это дань памяти нашим предкам, которые спасли мир от фашизма. Он будет объединять наши народы – Иерусалим и Санкт-Петербург, Израиль и Россию», – отметил Александр Беглов на церемонии открытия. В основании монумента заложена капсула с землей Пискаревского мемориального кладбища, где похоронено 490 тысяч жителей и защитников блокадного Ленинграда, среди которых десятки тысяч евреев. Монумент Свеча Памяти был создан совместной израильско-российской группой архитекторов и скульпторов. В Израиле сегодня проживает около полутора тысяч человек, переживших блокаду. Поэтому идея открыть памятник подвигу ленинградцев казалась очевидной. С инициативой по его созданию выступил бывший депутат Кнессета Леонид Летинецкий. Памятник установлен на средства Евроазиатского Еврейского Конгресса при участии властей Петербурга и Иерусалима. Впрочем, открытие памятника было только удобным предлогом для встречи 23 января, где был подписан объединительный и спасительный для Израиля баланс. Говорят, что под урывскими бумагами и балансом стоят две подписи. Первая – подпись о передаче баланса Путина Владимира Владимировича как гаранта Конституции, а вторая – акцепт нектого Потапова – Константина Павловича, как гражданина СССР, согласно свидетельству о рождении и паспортным данным гражданина СССР, числящемуся в международных учетах. Болтаю даже, что почерк этих двух лиц настолько похож, будто обе подписи поставлены одним и тем же человеком, но совершенно разные при этом. Разумеется, это всего лишь сплетни и слухи, которые мы не будем обсуждать всерьез. В честь торжественного, но тайного объединения держав в один еврейский монолит, Путин даже обещал помиловать израильтянку Нааму Иссахер, осужденную в России за контрабанду наркотиков на семь с половиной лет, лишение свободы. Осужденная в Российской Федерации израильтянка сочла лишним просить Путина о помиловании. Уполномоченная по правам человека в России, Татьяна Москалькова заявила, что осужденная израильтянка Наама Исахер не стала писать российскому лидеру самостоятельное ходатайство о помиловании. Об этом информирует Интерфакс. Она сказала, что девушка убеждена в том, что обращение Мамы и руководство Израиля достаточно. Это первое доказательство наступления новой юридической реальности. Все споры внутри привилегированной нации решаются внутри рода. Обычным судом представителя привилегированной нации судить нельзя. Так как объединение балансов, скорее всего, никто не оспорит, то с 1 февраля будет действовать законодательство переходного периода. Ждать осталось недолго, надеюсь, мы скоро узнаем подробности. Дональд Трамп, зная пропаганку, как администратор, надзирающий лицо в USS Trust, ответственное заведение мирового баланса, проигнорировал приглашение Таньяху и в Израиль не приехал, чтобы ему не вручили этот самый объединенный баланс сразу после подписания. Как не приехал и президент Польши Анджей Дуда, как обманутый евреями, бывший деловой партнер в лице изуитов, которым евреи перешли дорогу и у которых свои планы на ануитеты СССР. Теперь у Трампа развязаны руки. Он может признать или не признать объединение а поляки попробуют отомстить Москве и Тель-Авиву через перехват управления Украины и Белоруссией и отыграть ситуацию с объединением обратно. По этой же причине в торжественном траурном мероприятии не участвовали Зеленский и Лукашенко. Президент Украины предпочел вместо особых траурных мероприятий посетить Всемирный экономический форум Даоси, а президент Беларуси остался в Минске, где он готовится к встрече с госсекретарем США Майком Помпео. Госсекретарь США Майк Помпео уже 1 февраля получит от Лукашенко чистый баланс, где не вписаны долги РФ по Африке, по экономическим зонам Российской Федерации и другие конклюдентные чудеса. Путин не смог скрыть, насколько сильно Москву трясет от предстоящей встречи Лукашенко и Помпео, и даже не пожал представителю США Майку Пенсу руку при встрече, но обменялся рукопожатиями с Чарльзом и Мак Макроном, что не ускользнуло от внимания прессы. 23 января 2020 года проигнорированный Путиным вице-президент США подошел поздороваться сам. Вице-президент США Майк Пенс, мимо которого не приветствуя прошел президент России Владимир Путин на форуме памяти Холокоста, который проходил в мемориальном комплексе Яд Вашем в Иерусалиме, подошел поздороваться с российским лидером сам. Об этом сообщается в телеграм-канале Кремлин Полк. Судя по кадрам, Пенс также пожал руку президенту Франции Эммануэлю Макрону, премьер-министру Израиля Беднямин Нетаньяху, а также принцу Уэльскому Чарльзу. 23 января Путин приехал на форум памяти Холокоста, который проходил в мемориальном комплексе Ядвашем в Иерусалиме. Как отмечалось, российский лидер проигнорировал сидящего в зале вице-президента США Майка Пенса, но пожал руку Макрону. При этом глава государства изначально не заметил принца Чарльза, но позднее поздоровался и с ним. Однако ни одно СМИ не указывает причину такой невнимательности, граничащей с хамством. Причина в том, что Лукашенко в последний момент почувствовал смертельную угрозу и от безысходности переметнулся к американцам. Он не захотел становиться крайним в незаконном перекладывании на баланс Республики Беларусь, африканского и прочих секретных долгов. Пожить еще хочет. Сразу после принятия чужих долгов себе на баланс, он бы тут бы попал под списание. Если Майк Помпео для Путина недосягаем, то за Александра Григорьевича я беспокоюсь с каждым днем все сильнее. Служба безопасности у него, конечно, есть, но президентская охрана не всесильна. Если президент Беларуси решит съездить до встречи с Помпео в славный город Сочи или любой другой город, из поездки в Россию он может вернуться уже другим человеком. Совсем на себя не похожим. Службисты давно болтают о наличии подготовленного и натренированного дублера Александра Григорьевича. Впрочем, это, наверное, из области фантастики. Но не станут же они делать сменку президента на глазах у изумленной международной общественности. Или станут? Как там передача называется? Точь-в-точь? -точь? Получается, 23 января наше все ВВП предал интересы всех своих бывших союзников, в борьбе по укрощению русских Подставил всех нерусских, проживающих в Ирефии И особенно кавказцев А также большую часть татар, кроме Касимовских И тех, кто были вместе с Семеном Бекбулатовичем Которые еще со времен Российской империи Были записаны в учетах русскими Теперь они все бесправные инородцы Холопы, скоты, рабы И собственность привилегированной нации Угадайте, которые из двух Тут как раз подтверждение и заявление о необходимости реновации по всей стране в пользу привилегированной нации, конечно, уже подоспело от нового правительства. Предал он и весь свой высший генералитет. Теперь генералов начнут грабить под видом усиления борьбы с коррупцией и ротацией кадров. А потом будут утилизировать с чадами и домочадцами, ибо одной привилегированной нации свидетели и те, кто может организовать сопротивление, не нужны. Такие никому не нужны. Русских, как привилегированную нацию, он нулифицировать пока не смог. Поэтому всех русских и всех граждан СССР попробуют записать по умолчанию в общины коренных и малых народов, а частично освидетельствовать в качестве сумасшедших и умалишенных. Например, по факту голосования за поправки несуществующей Конституции, чтобы назначить попечителей и изъять и конфисковать все их богатство. И все это превращается к 20 марта 2020 года когда должен быть введен в оборот новый обеспеченный золотом доллар. Проблема в том, что все золото на планете с 15 августа 1971 года является собственностью СССР, а значит в основу золотого доллара Ротшильдами будут внесены только учетные металлические счета с учетным золотом, а настоящее золотое покрытие должно быть как-то изъято у СССР. И желательно до 20 сентября 2020 года, ну, крайний срок до 1 января 2021 года. А как это будут изымать? О, это уже будет другая статья. А пока мы поглядим на этот вестерн с объединением, разъединением и зачисткой генералов. Кстати, легочная чума в Китае тоже не случайно возникла. Так должен быть разрушен углеводородный миропорядок. И новый мировой порядок и технологический уклад на основе чистой энергетики и украденных у СССР патентов. Как говорится, привет банкирам и прощайте нефтяники и газовики. А пока что всех поздравляю с новым субъектом международного права.